Добрый день, меня зовут Лариса Власенко, я являюсь владельцей пекарни «Клебная душа». Хочу дать отзыв по работе с Алексеем Федорцовым. Мы сотрудничали несколько раз, это были точечные сотрудничества, рекламу делали через Инстаграм. В, ну в первой работе мы настроили так рекламу, что я даже не ожидала. У нас посыпались столько лидов, столько заявок, и я даже не была готова, то есть если начинаете работать с Алексеем, то подготовьтесь основательно, потому что есть такой вариант, что пойдут лиды, а вы не будете готовы. Второй вариант, мы сработали с Алексеем в коронавирус, когда закрыли все кафешки и мы дали рекламу о доставке нашей продукции. Я была очень довольна результатами этой рекламы, потому что действительно были заявки, хотя мы находимся в таком ну, месте отдаленном, и мало кто о нас знает. Реклама была настроена очень грамотно, эффективно и принесла достаточно хорошие результаты. И что мне очень нравится, он действительно специалист своего дела, он вникает в суть проблемы, изучает и потом только настраивает рекламу. Mm -hmm. <laughs> как бы его реклама нацелена на результаты. <laughs> и Леша на работа тоже.